доброе время добрые люди мы начинаем с вами тренинг который ждали люди полгода этот тренинг сегодня посвящен правильному пути а точнее твоему фокусу как пройти твой путь к твоему успеху правильно делая наименьшее количество ошибок делая правильные действия я всех вас приветствую с вами ваш друг андрей шаура и сегодня международный портал успех вместе и команда доверила мне провести вам тренинг приготовьте пожалуйста ручку ежедневник потому что тренинг будет жаркий тренинг будет интересный познавательный из этого тренинга вы возьмете основу успеха этот тренинг действительно даст вам много советую вам пересмотреть этот тренинг раз десять потому что когда вы поймете суть вы начнете достигать результатов гораздо проще, гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Кто первый раз на портале присутствует, поставьте 5, мы с вами познакомимся. Также, уважаемые друзья, напишите, с какой страны, с какого региона вы. Вижу, что сейчас на встрече присутствует много регионов, много стран. Здесь присутствуют Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Эстония, Израиль, Америка, Финляндия. Смотрите, Румыния, Италия, Канада, Америка, Ереван, Россия, Узбекистан, Казахстан. Множество-множество разных стран. И вижу, что много новых людей, которые поставили цифру 5. Это означает, что вы впервые на тренинге. Кто первый раз находится на тренинге по фокусу, по успеху, цифру 5 ставьте. Кто сегодня уже обучается на портале, вы уже зарабатываете деньги. Вы уже э, имеете возможность влиять на ситуацию в жизни, поставьте цифру 7, кто уже получает знания и их применяет. Смотрите, сколько новичков сегодня. Очень приятно, друзья. Я родился в Советском Союзе, сейчас живу на Байкале, Россия, Сибирь. И знаете, что я могу сказать? Что вы сегодня на правильном пути. Вы сегодня находитесь на портале, где вас будут обучать успешные люди. Ваше окружение определяет ваш достаток. Кто-нибудь об этом знал? Скажите мне, пожалуйста. То есть, если ваше окружение – это пенсионеры, значит, ты всю жизнь будешь кем? Пенсионером. Если твое окружение – монтеры, кем ты будешь? Монтером. То есть, неплохо быть монтером, но вопрос, что ты будешь всю жизнь монтером, если твое окружение будет такое. Мы сегодня уважаем каждого из вас, но наша задача дать вам именно знание, чтобы ваш разум начал по-другому мыслить, чтобы вы достигали больших результатов в жизни. Поэтому ваше окружение, оно должно меняться по ходу вашей жизни. И, естественно, я хочу вам сказать, что в вашем окружении должны быть настоящие примеры. Примеры, которые для вас будут значимы. Старайтесь, чтобы в вашем окружении люди были не ниже вас по уровню жизни, а выше вас по уровню жизни. Поэтому есть такое выражение среди успешных людей, среди миллионеров, бизнес-тренеров, что возьми 5 своих близких людей, приумножь их успех, как денежный, так и профессиональный и подели на 5. Вот ты будешь э, иметь именно ту цифру, и твой уровень будет соответствовать средней цифре из 5. Так что, вам действительно сегодня выпала большая честь, вы обучаетесь на портале у разных спикеров. Для вас выступает Ларри Лэнг, голливудская звезда здесь. Для вас здесь выступает Эрик, мультимиллионер. Для вас здесь выступают наши спикеры, и также для вас выступаю э, в том числе и я. Поэтому, друзья... Давайте пойдем далее и обсудим важный момент. Этот момент всех волнует. Как же достигнуть успеха? Мне сегодня задали вопрос. Скажи твой секрет. В чем твой секрет? Я вам делаю ответ. Мой секрет это фокусировки своих целей. То есть точно знаю, куда иду, для чего иду. И поэтому у меня нет якоря. То есть, когда ты идешь точно, и ты видишь вот этот фокус, у тебя есть цель, и ты идешь вперед, и ты знаешь, для чего ты идешь. Ты знаешь, что впереди есть награда. И знаете одно, когда вы пойдете к своей награде, то у вас будут препятствия. Препятствия – это ваши родственники, это ваши знакомые, это ваши друзья, это люди, с кем вы работаете. То есть речь идет о том, что вокруг вас будет множество препятствий. Они будут разные препятствия. И вы должны понять, что чем больше препятствий, тем награда будет э, вкуснее и многограннее и ценнее. Запомните, когда вы пойдете к своей награде, э, у вас должно быть правильное понимание вашего пути и вашей цели. То есть, ваша награда должна быть на весах на весах, выше, выше чем препятствие. Если вас укусил комар, а вы идете э, в лесу за миллионом, вы идете, например, за кладом, и вы знаете, где он находится. Укус комара – это мелкое препятствие. Если вы встретите волка, это также совершенно не страшно. Его можно обойти, можно защититься. То есть вопрос в том, что когда вы пойдете, далее вы должны четко понимать, что препятствия у вас будут. И вы должны приготовиться, приготовиться к самому главному секрету успешных людей. У любого миллионера есть успех. У любого миллионера есть неудача. Как вы думаете, что больше у миллионеров? Успеха или неудач? На ваш взгляд. Совершенно верно, правильный ответ. У любого миллионера, прежде чем он достиг успеха, множество неудач. А мы привыкли к тому, что нам кажется, что наш успех это только успех. Вот видите, вы, большинство из вас ответили сразу же успех, моментально. Поэтому у вас есть кредиты. Поэтому у вас есть что? Работа. Поэтому у вас есть начальник. Поэтому вы не можете построить сеть. Потому что большинство людей стремятся к баблу, к деньгам. Люди стремятся к чему? В первую очередь они стремятся к деньгам. И они не достигают своего успеха, потому что им незнакомо такое понятие, как препятствие. Так вот любая неудача, она вас сделает сильнее, и вы должны понять, что к неудачам нужно что? Быть готовым. И любая неудача ведет вас к успеху. Так вот, у успешных людей э, в индустрии MLM бизнеса, в индустрии интернет бизнеса, в индустрии спорта, что на первом месте? На первом месте для них такой закон, что если они постигли неудачу, то отрицательный результат это тоже результат. И есть такое понятие, статистика, то есть вы должны понять, что э, тысяча неудач, понимаете, тысяча неудач, обязательно со временем вас приведет к успеху, потому что тысяча первый, тысяча второй, тысяча третий раз у вас что будет? Успех. И меня, знаете, иногда задают, мне иногда задают вопросы, э, общаясь со мной лично, в скайпе, в социальных сетях. Ребята, ну вопросы очень такие, знаете, простые, но люди не понимают ответа на этот вопрос. Они говорят, Андрей, что я делаю не так, я не зарабатываю денег. Андрей, я вроде все делаю, что ты говоришь на тренингах, но я не зарабатываю денег. Ответ простой. Ты просто делаешь еще мало времени. Ответ очень прост. Ты еще не делаешь ровно столько, сколько надо. Ты считаешь, что ты делаешь... Все так же, как на тренингах говорят. Да, возможно, ты так делаешь. Но ты делаешь либо это в маленьком количестве, либо, либо, либо что? Время, время, которое ты делаешь, еще не прошло. Виктор Третьяков, пожалуйста, ничего в чат не пишите. Друзья, давайте так. Никакие сейчас вопросы, рекомендации в чат не пишите. Потому что сейчас люди пришли обучаться. И когда ты, Виктор, пишешь, Андрей, поставьте, пожалуйста, плюс, что вы мне ответите в соцсетях. Я специально не поставлю плюс, чтобы вам не отвечать. И я буду неделю не отвечать вам, только по одной причине, что вы делаете то, что нельзя делать. Вы сейчас не обучаетесь. Вы на тренинге хотите хватануть то, что не надо хватануть. Вы свой фокус ставите, лишь бы вам ответили в соцсети. Ставить надо фокус. На что? На знания, которые дают на тренинги. Почему большинство людей не достигают результатов? Первое, они не готовы к неудачам. Второе, они любой ценой хотят получить то, что хотят. Вот скажите мне ответ и все. Скажите мне ответ и все. Скажите мне ответ и все. Вот я пришел за этим, я точно хочу знать. Вот когда вы сможете отойти в сторону от картины, Тогда вы увидите картину. Но когда вы все время вот так вот смотрите, видите, у вас глаза, глаза мимо картины, вы ее не видите. Цель-то есть, фокус-то вот. Так вот, чтобы чтоб видеть, нужно быть не носорогом, нужно быть личностью, то есть нужно отойти, взвешивать эту картину, посмотреть. То есть смысл в том, что большинство людей не понимают, что они делают неправильно. Есть законы толерантности, есть законы поведения на мероприятиях. Модераторы, помогайте Татьяне Мамлеевой, у нее звук двоится. Татьяна, вам надо закрыть вторую страницу, у вас две конференции открыты. Помогайте людям, о у какие-то трудности. То есть в чем успех лидера? Ну давайте я вам коротко расскажу про определенные про определенные э, сферы жизни успешных людей. Первое – это пример. Что такое пример? Лидер, он знает, где сказать, где промолчать. Лидер, он пунктуальный. Лидер, он э, толерантный. Лидер, он развивается. То есть лидер берет ответственность за свои неудачи и за свой успех на себя, а не на кого-либо. Лидер, он знает, когда надо действовать, а когда нужно отдыхать. И у лидера есть такое понятие, лидер, он всегда на тренинге, он всегда на презентации, он всегда на сцене. Мой наставник научил меня такому секрету. Он сказал, все деньги и все богатство на сцене. То есть необходимо быть на сцене. То есть, если лидеры, если новички не ходят на тренинги, на презентации, то ваши люди, ваша группа вас сканирует. То есть, у вас есть кто? Партнеры. Вы не приходите на один тренинг, вы не приходите на второй тренинг, вы не приходите на презентацию. Так самое, что интересно, ваши люди дублируют вас. Это закон дубликации. То есть, почему всегда лично я нахожусь на тренинге, на презентации? Потому что надо быть примером и показывать, что дает пользу, а что нет. Вот это вот вы должны записывать. То есть, друзья, вот в этих 10 минутах вы получили столько ценного, но как познать вот это ценное? Как услышать это ценное? Как распознать это ценное? Вот чтобы я для себя уже услышал? Я бы взял ручку и записал бы. Что я бы записал? Лидер присутствует на всех встречах. Это аргумент-аргумент. Лидер никогда не опаздывает на встречи. Это аргумент-аргумент. То есть я должен приходить на встречи раньше, чем другие. Лидер приходит раньше всех и уходит позже всех. И никогда бы это правило не нарушал. Конечно, бывают исключения, но это правило не надо нарушать. Далее. Лидер что? То есть он является примером в плане поведения, в плане одежды, в плане роликов, в плане выступлений, в плане лидерства, в плане консультаций. То есть лидер это человек, который действует, и его действия они всегда побеждают бездействия, потому что он делает правильные действия, которые дают успех. Вот. лидер понимает, что если он сегодня получил мало, значит он сделал ряд действий, которые либо не принесли положительной КПД, либо он сделал мало, потому что еще нужно э, подождать месяц или полгода или год. И самое главное, вы должны понять, что лидер, он саморазвивается, лидер является тренером сам у себя. То есть у вас два тренера. Первое, ваш наставник, ваш метр. У нас есть три наставника. Эрик, мультимиллионер. Давайте я покажу вам наставников, чтобы вы знали. То есть у вас есть три наставника на сегодняшний день. Это Эрик, мультимиллионер, человек, который в топ-50 лучших тренеров мира попал. Это голливудская звезда Ларри. И это у вас также лидером является... Андрей Шаура, ну не знаю, показывает вам его или нет. Вот Андрей Шаура. То есть у вас три наставника, три наставника. Вот это Эрик. И у каждого из вас в группе еще есть лидеры. Что это значит? У вас еще есть лидеры. Лидеры находятся вверху. То есть вот здесь вы видите Иван Колобов, Иван Вов, Светлана Гулер. Снежана Гулео, Александр Ульянич, Андрей Вельц, Иван Росков, Инна Шмигельская, Инна Алешкевич, Александр Швачич, Юрий Коргин. То есть вот это лидеры. То есть лидеры это кто? Которые сегодня возглавляют определенную группу. И каждый из нас должен быть примером. И наша цель должна быть завтра быть лучше, чем сегодня. То есть по лидерству, коротко вам показал что, что необходимо делать. Помимо этого, естественно, статистику лидер должен вести, должен книги читать, диски слушать, на тренинги ходить. То есть лидер это, понимаете, очень серьезное заявление. То есть ваша группа смотрит, что ты делаешь. Если ты лидер, тебя уважают, если ты не лидер, Тебя не уважают, тебя не ценят, за тобой не идут. Запомните этот закон. За настоящим лидером всегда пойдут люди, потому что он будет интересен. Он будет интересен, но помимо этого он будет еще давать пользу своим ученикам, своим партнерам. Итак, по лидерству мы поговорили, и мне сегодня задали вопрос. В чем твой секрет? Давайте я вам раскрою секрет, которого нет, да? Как вы знаете, кто ходит постоянно на тренинги, в одном из тренингов я вам рассказал, что все секреты в мире, 99,9% давно известны. То есть телефон изобрели, сейчас только модель дорабатывают. Ноутбук произвели, сейчас только модель дорабатывают. Поезд произвели, самолет произвели. То есть все известно в мире, известно как правильно питаться, известно как дольше прожить, известно как воспитывать детей. Сейчас только идет апгрейд, улучшение того, что уже известно. И нет в мире, в принципе, какого-то такого понятия, какое-то ну, такое понятие, как секрет. Нет этого. Красивая фраза есть, секрет, чтобы, знаете, притягивать людей. Сегодня мы откроем вам самый-самый важный секрет в мире. И туда люди идут. Потому что все хотят найти секрет, которого нет. Понимаете, в чем смысл? Большинство людей стремится к богатству через что? Через что? Через один секрет. Все люди идут на тренинг ради того, чтобы узнать один секрет. И они действительно верят в то, что они будут богатыми. Они ходят на тренинги инфобизнес-воинов. Они ходят на тренинги э, лидеров, наставников. То есть большинство людей, большинство людей идут куда? Идут туда, где что? где они хотят узнать вот этот секрет богатства. И самое, что интересное, им там дают секрет, но секрет заключается в том, что он невидим. Там дают ряд действий, ряд рекомендаций. Как настроить YouTube, как настроить социальные сети, как настроить Instagram, как настроить э, формирование бизнеса, какой записать первый ролик. Как правильно зайти с пакетом? Вот это и есть секрет. Какой пакет лучше взять? Первый, второй или третий? Ответ третий. Как лучше строить бизнес? Медленно или быстро? Кто спрашивает, медленно лучше? Отвечайте ему, вообще лучше не строить никак. То есть, понимаете смысл какой? Что вам на всех тренингах давно все дано. Иногда я поражаюсь, со мной люди пытаются в скайпе в Одноклассниках общаться, и всегда мне задают, Андрей, ну расскажи, как ты людей приглашаешь. Виктор, если вы будете нарушать правила, вас навсегда удалят с системы, я вас уже попросил. Нужно быть адекватным человеком. Мы сейчас не собираемся тратить на вас время. То есть, вот пример. Раз, Виктор... Раз, Виктор сам вызвался на дуэль ну давайте я вам сейчас показываю пример вот Виктор пришел на тренинг он хочет зарабатывать деньги но заметьте он не слушает то есть его уши закрыты то есть у него цель вот он как долбит с самого первого начала ответьте мне ответьте мне ответьте мне то есть он думает на тренинге только об одном кому вот этот урок на примере Виктора понятен то есть у него цель одна, вы ему только ответь, ответьте, ответьте, ответьте, ответьте. Он сейчас прослушал множество рекомендаций, и он не понял. Он просто не понял, он не будет богатым, пока не изменит свое отношение. Есть законы, которые нельзя нарушать. Идет тренинг, сказали так, берете ручку, берете ежедневник, слушайте внимательно. Вопросы в чат задавать нельзя. Он через каждых 5 минут задает вопрос. Да я специально в одноклассниках ему не буду отвечать год. Я год не буду отвечать ему, потому что толку отвечать человеку, который не хочет научиться бизнесу. То есть, понимаете, иногда есть такое понятие, что нет смысла отвечать тому, кто не хочет научиться. Когда появляется ученик, появляется учитель. То есть, нужно стать учеником. Нужно понять, что вот оболочка, и все хотят что-то такого необычного. Что-то такого, знаете, невероятного. И мы должны понять с вами, что успех в простоте. Успех в простоте. Вот каждому из вас, каждому, кто здесь присутствует на встрече, как для лидеров, как для лидеров, которые вверху вот здесь находятся, вот лидеры, да, а, также и для вас, также и для вас. Что я хочу вам сказать? Дается информация, которая действительно действует и она актуальна. Сегодня у меня была консультация с партнером. У него большой ранг. Он мне задает вопрос. Ну расскажи, как ты приглашаешь. Ну у тебя же должны быть какие-то фишки, о которых ты не говоришь. Или, например, люди говорят. Ну расскажи мне какую-нибудь новую фишку, которую я еще не знаю. Я отвечаю очень просто. Все, что я делаю, я рассказываю на тренингах и ничего другого не делаю. Вот, ребята, все, что даю на тренингах, именно это и делаю. Ничего другого не делаю. Ничего другого не делаю. Самое, что интересное. Вот именно все, как, соци... как в социальных сетях работать, пожалуйста. Вот тренинг. Как работать в социальных сетях? То есть, вот все, как здесь э, говорю, вот именно так и делаю. Вот именно так и делаю, как говорю здесь. Далее, как ты общаешься с людьми? Как ты приглашаешь людей? Вот все, как говорю вот здесь в тренинге, искусство общения, все так и делаю. То есть нет никаких секретов. Нет никаких секретов, просто надо делать и действовать. Вот простой ответ. Когда вы это поймете, у вас будет бизнес. Пока вы этого не поймете, вы будете искать секрет. То есть за всем... Э, смотрите, есть такое понятие. Есть такое понятие. Сейчас я вам расскажу. Люди, люди, они... Вот за всем, чем бежишь, то не догоняешь. Например, у человека там... Ну, вес немного больше обычного. И у него цель в жизни, вот, любой ценой стать худым. И представляете, он все время об этом думает, он все время за этим бежит, и все время от него цель убегает. Потому что нельзя, нельзя достигнуть результатов, если ты бежишь за хвостом, за хвостом, за своим же, как котенок. Понимаете, в чем фишка? То есть, большинство людей бегают за своим, за своим хвостом, а хвост это как у котенка. И вот кот бегает за своим хвостом и догнать его не может, но хвост есть. И вот люди хотят быть богатыми, они вот так цепляются, цепляются, цепляются, цепляются, цепляются. Понимаете, в чем смысл? То есть, фишка в том, что люди вот хотят денег, хотят здоровья. Хотят недвижимость. Хотят наставника. Наставника. А сами ведут себя не как наставник. Ну, а сами ведут себя не как лидер. И они вот так вот бегают по кругу. Все время бегают по кругу. Нужно отучиться делать вот эти ошибки. Просто отучиться делать эти ошибки. Теперь переходим к следующему этапу. Только у меня одна просьба. Мне, если честно, сегодня... Не совсем нравится, как у нас в чате общаются люди. Либо мы чат сейчас отключим полностью. полностью. Либо мы его отключать не будем, но я буду дальше продолжать выступать. Но если меня будут отвлекать, то я не смогу вам дать самое важное. Понимаете, я самое важное не смогу дать. Вот так. Поэтому сделаем так. Чат оставим специально открытым, это будет, знаете, как, как предвкушение. То есть мы специально оставим чат открытым и будем испытывать человека. То есть мы специально будем испытывать человека. Вот чат закрыт, он написать не может. А когда чат открыт, он написать может. Вот давайте специально испытывать. Вот это очень хорошая, знаете, такая игра. То есть, будет он или не будет, будет он или не будет. Вот. А модераторы будут удалять таких. То есть, если человек не соблюдает правила чата, то его раз и отключают. Раз и отключают. Естественно, мне нужно будет ваше внимание. Мне необходимо, чтобы вы отвечали на вопросы. Чтобы вы во время тренинга как-то реагировали как-то реагировали, но давайте все в пределах разумного. То есть тренинг у нас, он, понимаете, совместный, совместный. И важно, чтобы вы реагировали в этом тренинге, важно, чтобы были ваши эмоции, то есть это нормально, но только давайте все делать э, грамотно. Теперь смотрите, вот сейчас мы переходим к самой главной стадии. У меня для вас приготовлены слайды, слайды, это раз. И несколько хороших заготовок называется ход конем. Вот ход конем он иногда в партии делает всю партию. Вот сейчас давайте с вами пойдем в самых важных моментов. Итак, чтобы достигнуть успеха, нужно понять, что у нас на тренинге дается все, что надо человеку. Вопрос, что это нужно понять и услышать. Ничего другого лично я не делаю. Вот все, как говорится, в тренингах, в разных, именно то и дело. Вопрос, то, что вам нужно пересмотреть сегодня более 20 тренингов, вот это задачка. То есть, либо вы идете на море, либо вы сейчас идете на шашлык, либо вы вот эти 20 тренингов каждый день пересматриваете. У вас появляется понятие консультация, построение, антипостроение. У вас появляется понятие свой бренд. У вас понима, появляется понятие приглашения. У вас появляется понятие выбор компании, искусство общения, здоровый образ жизни. То есть, представляете, вам нужно 20 тренингов пересмотреть, пере, проанализировать, выписать и начать жить этими действиями. Вот тогда вы достигнете успеха. И самое главное, к чему вы должны быть готовы, потому что вы не будете завтра богаты финансово. Вы будете богаты сегодня в разуме абсолютно э, всеми сферами деятельности жизни после этого тренинга. Но потрогать золото, потрогать золото и деньги, вы сможете не через месяц. То есть вы должны реально понимать что если вы пришли сюда за баблом через месяц, сразу же выходите с портала, у вас нет смысла обучать. Потому что нельзя через месяц, честно, легально и порядочно, с нуля, с нуля, заработать там миллион или полмиллиона. Да даже 100 тысяч рублей это и то, без вложений очень сложно. То есть без вложений 100 тысяч заработать это тоже, я вам хочу сказать, не знаете, не маленькие деньги на начальном этапе. Поэтому мы будем говорить о деньгах, но эти деньги к вам придут через полгода, год, три года. То есть через полгода это первые суммы. Но через полгода реально, вот если смотреть на ситуацию, что вы новичок, что вы не лидер и не суперлидер, я говорю как есть. То есть новичок через полгода может выйти на доход от 1000 долларов в месяц. Через год 5-10 тысяч долларов, да, возможно. Через год 3 года, да, реально можно получать 50 тысяч долларов в год. Можно получать 100 тысяч долларов в год. Можно получать 500 тысяч долларов в год. Можно даже миллион. Но э, вам нужно понять, что большие деньги начинаются с маленьких денег. Сначала вы будете зарабатывать гроши, которые, к сожалению, люди не ценят. Так вот, гроши гроши Это и есть миллионы. То есть, когда человек начинает зарабатывать 17 долларов за цикл, когда он получает за приглашение 50 долларов, когда он получает 75 долларов, то есть, когда вы начинаете получать вот эти мелкие деньги, то это уже не гроши, это миллионы. Но большинство людей, большинство людей, они устроены таким образом, что жадность, жадность, алчность, то есть она не дает человеку понять, что вот эти мелкие деньги, это миллионы в руках, но вы начинаете пошагово, пошагово идти к этим миллионам, но нельзя заработать миллион, пока ты с мелких денег не поднялся. И поэтому я сразу вам честно могу сказать, что ну, не будет у вас реально миллиона через месяц. Будьте готовы к этому. Не будьте, знаете, хитрецом. Не обманывайте себя. И вопрос, пожалуйста, не задавайте, что я вот две недели, почему я денег не зарабатываю. Ну, реально вы должны вот это осознать, что полгода нам, ребята, полгода. Если вы готовы, да, тогда мы берем шесто над вами, тогда мы будем вкладывать в вас время, энергию, и мы пройдем этот путь. Вместе. И со временем вы будете получать ровно столько, сколько хотите. Теперь, смотрите, важный момент. Вот мне сегодня задали вопрос, очень серьезный. И этот вопрос был, Андрей, расскажи свой главный секрет. Вы знаете меня как топ-лидера четырех компаний. Помимо этого я являюсь президентом портала «Успех вместе». Также занимаюсь классическим бизнесом более 15 лет. То есть, вот, и мне задают вопрос, ну, представляете, четыре разных вида спорта, и вы в четырех видах спорта стали олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Ну, логически представьте. То есть, возможно ли в четырех видах спорта стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом? И это все за 8 лет. Ну, за восемь с половиной лет. То есть сейчас 9 год идет. Ну, представьте, вот просто, и мне задают вопрос, Андрей, ну это же нереально. Но ну, как ты сегодня вот эти вот кубки собрал? Как ты собрал вот эти залы людей? Как ты сегодня поднял людей в разных городах? Как ты научил людей в разных сферах жизни достигать результата? То есть расскажи свой главный секрет, которого нет, но есть принцип действий. Да, могу вам сказать. Могу вам сказать. И внимательно послушайте, это вам пригодится. Потому что во всех четырех компаниях, во всех четырех компаниях, если мы берем первую компанию. Первая компания у меня появилась, значит, начал я там строить бизнес 15 марта 2006 года. То есть моя первая компания, это почти 8 лет назад, 15 марта 2006 года. Когда я пришел в ту компанию, там были уже э, коронованные бриллианты, то есть там была росы, там люди строили бизнес 5 лет, 10 лет. Ну там реально люди строили бизнес в наших городах, странах очень давно. Через 40 дней я закрыл уровень 21%, то есть серебро. Представляете, с нуля 27%. Через 4 месяца уровень золота. То есть от 15 марта, от 15 марта через 4 месяца уровень золота. Через 7 месяцев платина, через 10 месяцев рубин, через, получается, 13 месяцев основатель платины, через 13 месяцев, да, и через 11 месяцев уровень джемчуг. Далее. Потом, получается, ровно 3 года назад, ровно 3 года назад, я начал сотрудничать с другой компанией. Получается, 3 года назад, э, в июне, в июне 2012 года, Получается, да? Или 2011 года? То есть 3 года назад, скорее всего, июнь 2011 года. Начал бизнес развивать в другой компании. И где-то у меня тут были значки. Сейчас я вам покажу. И в той компании я выполнил платину за 24 дня. Платину, вот видите. За 24 дня. Мировой рекорд был, в той компании за 5 лет единственный человек выполнил платину за 58 дней. То есть за 58 дней там был человек, который сделал платину за 5 лет ну, существования этой компании. То есть я сделал платину за 24 дня, причем усложненную. Не буду вам рассказывать, что такое усложненная платина, но это проехали далее. Потом я в этой же компании сделал уровень жемчуг, первый жемчуг в России в странах СНГ. Все, убрали эту компанию. Потом я, значит, два года назад, два года назад, чуть меньше двух лет назад, это было 2012 год, сентябрь. То есть, Сентябрь 2012 года. Подключился к компании и там выполнил ранг за 4 дня, 4 дня ранг вице-президент. Представляете, вице-президент за 4 дня. Но там вообще просто все оглохли. И за месяц, за месяц в той компании... А той компании было три года в мире, вот она три года существовала, я выполнил единственный уровень, который еще никто не делал в мире. За месяц, хотя компания работала три года, это старший вице-президент. Значит, меня потом пригласили в Дубай, прилетел я, значит, в Дубай, и мне вручили владелец компании... Вручил вот такой кубок, то есть это было, смотрите, вот, сейчас вам покажу. Видите, вот так это было. В Дубае владелец компании вручил этот кубок. То есть за месяц ранг старший вице-президент. В индустрии MLM бизнеса у меня доход более миллиона долларов. Классический бизнес не трогаем. И совсем недавно, 5 апреля 2014 года, мы начали делать новый бизнес. То есть четвертая компания, ребята, четвертая компания за девятый год, и 5 апреля 2014 года начали делать новый бизнес. И представляете, никто этого не ждал меньше, чем за 25 дней. Выполнили уровень золота, и это опять оказался уровень мировым рекордом. То есть никто так быстро не делал в компании меньше, чем 25 дней ранг золота. И компания прислала вот такой, значит, смотрите, сертификат, награждение. Вот, видите? Вот такой сертификат. И вот мы с вами видим золото. Андрей Шаура, поздравляем вас. То есть четвертая компания, четвертый ранг. И в июне, в июне 2014 года мы с вами сделали платиновый товарооборот. То есть платиновый товарооборот с вами сделали. И мы идем сейчас правильным путем. То есть платиновый товарооброд мы сделали в июне. Сейчас нам еще осталось два золота, и у нас будет платина. Ну, к чему мы с вами идем? То есть мы с вами идем сейчас к платине. Ну, ответ вам дать, ответ дать вам просто секрета. Вот сказали, скажи свой основной секрет. Я вам его даю. Только внимательно его послушайте, примите его к сердцу и начните действовать. Значит, ответ очень простой. Все ждали, знаете, там невероятно какого-то там... Все ждут невероятно какого-то такого, знаете, ответа. Ответ очень простой. Очень простой. Скорость действие и знание законов. Когда ракета взлетает, то у ракеты есть 100% топлива. И ракета, чтобы оторваться от земли, расходует от 100% топлива, чтобы только взлететь 80% своей энергии. То есть 80% топлива используется на первые метры. То есть ракета использует от 100% топлива, 80% на первые метры. И 20% топлива, когда ракета уже взлетела, хватает, чтобы облететь вокруг Земли. Всего лишь 20% от топлива. Почему делаю бизнес быстро? Потому что есть такое правило, что первые недели... И несколько месяцев нужно делать быстро бизнес чтоб тебя оторвало от земли и тогда 20 процентов которые останутся в будущем да вот этой энергии они тебя будут кормить пол жизни или всю жизнь то есть необходимо стартовать так как никогда в жизни то есть нужно понять что жизнь она одна что жизнь проходит, как закат солнца. Нужно понять, что жизнь, она пройдет. И ты начинаешь действовать, действовать и действовать. Ты начинаешь делать ошибки, но ты идешь вперед. Ошибки тебя закаляют, потому что любая ошибка – это награда. И секрет очень прост. То, что если ты делаешь бизнес быстро, то у тебя появляются партнеры, и ты являешься примером скорости. И твои партнеры, они подхватывают либо твою скорость, либо стараются, либо стараются вместе с тобой э, держаться на уровне. И тогда твой бизнес очень быстро развивается. И тогда ты на коне. Почему я не делаю бизнес медленно? Представьте, вы делаете бизнес медленно. Медленно, медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Денег нет, кредиты есть, одежду купить не можете, покушать нормальные еды денег нет. В вашей, в вашей семье ваши родственники говорят, что ты неудачник. Ваше окружение смотрит на тебя и смеется. И у тебя в разуме, в разуме появляется больная опухоль. И ты начинаешь себя убеждать, когда ты бизнес делаешь медленно, ты начинаешь себя убеждать, что это не твое. Ты начинаешь себя убеждать, что этот бизнес не для тебя. Что у тебя не получится. То есть ты начинаешь самообманом заниматься. Поэтому делать бизнес медленно, это очень серьезная ошибка, которая может вас потопить в болото, потому что разум, он начнет избирательно, избирательно, мочить вас. Ваш разум будет говорить, вот есть одна компания, вот есть другая компания. Вам будут предлагать разные хайпы, пирамиды. Вы будете цепляться за все, лишь бы где-то денег заработать. Так вот, деньги нужно зарабатывать в одном месте, пока вы их не заработали. Нельзя сидеть на двух стульях, пока вы в одном месте не стали профессионалом. Если вы здесь не заработали, вы и в другом месте не заработаете. То есть понятие должно быть, что бизнес нужно делать быстро. Каждый должен стремиться к золоту, каждый должен стремиться к платине, каждый должен стремиться к бриллианту. То есть вы должны уровни проходить очень быстро. А еще мой наставник мне сказал, твоя задача выполнить уровень, потому что ты должен на сцене дать место другим людям. То есть если ты сидишь на уровне, к примеру, Звезда, то ты не даешь своим партнерам зайти на пьедестал. То есть ты звезда, и ты не даешь им зайти на пьедестал, ты мешаешь им. Если ты двойная звезда, ты дал им подняться. Если ты тройная звезда, ты дал им подняться. То есть ты должен пробивать, пробивать новый уровень постоянно. Любой ценой, но правильными действиями. Пробивать уровень нужно, понимаете, выходить на новый уровень. Тогда, когда ты поднялся по рангу, ты даешь своим людям подняться. Ты их не держишь под колпаком. Ты даешь им воздух. Ты даешь им идти вперед. Поэтому задача человека, задача лидера – действовать, действовать и действовать. И вы должны в этом месяце выйти на новый уровень. И каждый месяц надо идти вперед. Иногда надо проходить 2-3 уровня вперед. Иногда 3-4 уровня вперед. То есть ваша цель – идти вперед. Если что-то не получается, ничего страшного, надо действовать и действовать. И поэтому вот вам мой ответ. В чем мой секрет? В том, что я действую. И я понимаю, что когда ты делаешь ранги, когда ты делаешь ранги, то ты получаешь что? Когда ты делаешь ранги, ты получаешь самые большие проценты. То есть, ты сидишь без ранга, ты получаешь 50% с первой линии. Но если ты выполнил ранг ⁇ «Тройная звезда ⁇ то ты еще получаешь со второй и с третьей линии. Если ты выполнил золото, ты получаешь с четырех линий. Если ты выполнил платину, ты получаешь с пяти линий. Если ты выполнил бриллиант, ты получаешь с шести линий. То есть суть, кто-то зарабатывает деньги, а кто-то нет. Да просто кто-то понял, где деньги, а кто-то еще не может понять. Деньги в карьере, деньги в товарообороте, деньги. В действиях. и у меня стоит выбор лето либо я купаюсь либо я загораю либо я бухаю либо хожу на дискотеке то есть встает выбор либо ты продолжая жить как жил и совершаешь те же ошибки которые делал всю жизнь алкоголь сигареты танцы дискотеки любовные приключения и ты всю жизнь вот так живешь в бедности либо ты даешь себе слово что ты вот сейчас это сделаешь и потом всю жизнь будешь отдыхать. То есть, если ты сейчас 80% своего времени, энергии, энтузиазма вложишь в развитие своего бизнеса, в знания свои, то ты достигнешь результата. Мой ответ очень простой: я вложил в знания в знания более на сегодняшний день 10 лет и более 10 миллионов рублей. То есть я вложил в знания более 10 миллионов рублей и более 10 лет. Ответ прост. Знания, знания, они приумножают ваши доходы. Знания приумножают ваши результаты. Когда э, мы начинали этот бизнес, вы думаете, я сомневался, что я здесь сделаю уровень? Вы думаете, я здесь сомневался, будет ли миллион или более? Нет. Я конкретно знал, что знания, которые есть, они в этом бизнесе дадут еще больше. Еще больше дадут. И те знания, которые появились вот в этом бизнесе, они дадут еще больше в будущем. То есть очень простой ответ. То есть знания они приумножают богатство. Знания они приумножают ваш успех и ваш результат. Кто-то до сих пор сидит. Сидит на нулях, как на пороховой бочке. Досидитесь, да ребята! Ваш мозг потом вас съест, что это не для вас, что их уже не догнать, что вот они зарабатывают, а я нет. Поэтому не ждите, а действуйте. Просто действуйте. Пусть вы ошибетесь тысячу раз, но вы хоть действовать будете. Если вы даже тысячу раз ошибетесь, вы э, получите опыт и знания. Зато когда-то придет понимание, что не надо как баран головой стучаться э, в стекло, закрытую дверь, когда есть способ обойти и открыть дверь, где она открыта. То есть нужно понять, что не надо быть упертым бараном, а нужно уметь быть, нужно иметь гибкость. Вот так. Теперь далее. Но ну вот видите, оказывается, Яновский также говорит этими словами. Видите, Яновский говорит даже этими словами. Хотя лично я на тренинге Яновского ни разу не был. Вот и делайте выводы. Даже, даже сам Яновский, гура бизнеса, да, мультимиллионер, который сейчас живет в Америке, такими словами говорит. Почему? Да потому что Яновский, потому что Андрей Шаура, потому что другие люди, они где обучались? Они обучались в Америке. Они обучались в Европе, они обучались у разных спикеров лучше. Мы говорим подобные слова, потому что мы затратили миллионы рублей в одних и тех же местах. Мы затратили не только миллионы рублей, мы затратили временной фактор. Мы вложили в деньги в путешествия, мы вложили деньги в книги, в диски. Мы вложили, понимаете, энергию, мы вложили время. То есть, почему сегодня вот эти люди, о которых вы сейчас говорите, там, Яновский, еще какие-то лидеры, да, разные. Почему мы немного похожи? Да потому что мы собираем знания там, где есть успех. У кого мы учимся? Мы учимся у самых лучших. Брайан Трейси, понимаете, Алан Пис, Дак Вит, Роберт Шарма, Робинсон. И так далее. То есть вот в чем ответ. Ответ очень прост. Ваша задача просто повышать свой уровень жизни. То есть перейти на новый уровень, понимаете, в жизни. То есть ваша задача перейти на новый уровень жизни. И поверьте мне, но это я вам раскрываю секрет. Ни одного лидера, ни одного великого спикера я не хочу принижать. Я вам просто хочу сказать. У нас нет секретов. Нету никаких секретов у всех спикеров. Все, что мы говорим, мы получили это от наставников. От наставников. И просто мы это переработали, пересмотрели и в жизни применили. Вот простой вам ответ. Мы, вот, может быть кажется вам, что мы такие какие-то грамотные, мы такие умные, мы такие вот-вот-вот-вот прям какие-то необычные. Да мы обычные, мы обычные люди. Мы также спим, мы также ходим в туалет, мы также кушаем, мы также понимаете, как и вы, видим, ходим. Мы обычные, но извините меня, мы больше прочитали книг, мы больше прослушали дисков, мы больше посещили, посетили тренингов. Единственное а наше отличие, что мы от вас далеко-далеко убежали по дистанции вперед, где прочитали множество книг. Проверили это на практике, и поэтому мы ошибались, и мы можем об этом говорить. Только поэтому. Вот и все. Так, теперь вы узнали важный момент. Вы знаете, теперь урок называется ракета. Вам нужно стать ракетой. Все. Далее, вы должны понять, что нужно себе дать время. И вы должны понять, что успех – это серия неудач. Люди видят красивые машины, люди видят красивые дома, люди видят множество денег. То есть люди на что смотрят внимание? Понимаете, на все. Какие карточки у людей, сколько денег, какие машины, какая одежда. И они думают, вот я буду бизнесом заниматься, у меня тоже будут машины. Они начинают заниматься бизнесом, они мечтают о часах, да, еще о чем-то, но начинают делать, оп, не получилось. Оп, и опять не получилось. Ап, оп, оп, а, а, а, а, оп, оп, а, я лучше на завод пойду. На заводе как-то уже обычно, оклад, вот. рисковать не надо, Отвест... ну, пивко буду пить иногда, Дай лучше дом 2 буду смотреть. То есть люди сдуваются. Я вам рассказывал, помните, тренинг про шарик. Когда ты надуваешь шарик, он все время надувается. Когда ты бухаешь, когда ты бухаешь, Шарик сдувается, потому что ты пиво пьешь, а шарик сдувается. Так вот, понятие у вас должно быть в жизни, что ваш успех, он придет, когда вы будете свой успех накачивать. И нужно накачивать свой успех постоянно. Как только вы остановитесь, вы будете неудачником. Останавливаться нельзя. Можно делать э, паузу, для того, чтобы наточить топор. То есть вы берете топор, и вы натачиваете топор, натачиваете топор. Но делать это можно один раз в неделю. А один раз в неделю, к примеру, воскресенье, вы натачиваете топор. Вы ходите на природу, вы ходите в театр, вы ходите в кино, вы уделяете время семье. Но извините меня, вы должны понять, что успешные люди, они не уделяют семье время, Семь дней в неделю. Успешные люди уделяют семье э, время тогда, когда это позволительно. А для многих понятие семья, это что ты должен с утра до вечера мыть полы, стирать, убирать, дарить цветы, ходить в кино, ходить в театр и так каждые сутки. Ходить в гости, вот это неправильное понятие. То есть если вы это будете делать, то э, вы просто не достигнете успеха. Вы все время будете уделять семье, и вы будете все бедными. То есть, как жена, так и ты будешь бедным. Потому что вы будете уделять время друг другу 7 дней в неделю. Вы смотрите одно кино, вы кушаете одну еду, вы нянчите вдвоем одного ребенка, вы вместе ходите к соседке побухать, вы вместе ходите машину ставить, вы вместе ходите в магазин, вы все делаете вместе. Поэтому вы и будете жить так, как живете. То есть нужно распределить обязанности, нужно дисциплинировать все. То есть если, например, женщина работает, мужчина сидит дома с ребенком, без проблем, пусть мужчина сидит дома с ребенком. Если женщина сидит дома с ребенком, то мужчина должен трудиться. Немного не в тему, но по теме. Немного не в тему, но по теме. Видите, как интересно. Я сегодня анализировал ситуацию, и у меня такое, такая мысль пришла про семейные отношения. И там э, мысль была, значит, очень глубокая, да? И глубокая мысль была в том, что вот люди в семье, да? Вот к примеру, берем пример. Вот если, если... Вот давайте про мужчин поговорим. Это касается всех. Это касается и женщин, и мужчин. Вот смотрите. Есть мужчина. Да? И сегодня я не согласен с тем, что бытует такое мнение, что иногда говорят женщины женщинам и по телевизору, и в газетах, и в книгах, и говорят... Не надейся на мужиков, надейся только на себя. Потому что если что с ним произойдет, ты будешь никем. Не надейся на мужика, потому что он идет к другой, и ты будешь бедная. Я вот с этим не согласен. Почему? Сейчас объясню. Естественно, мужики в этом сами виноваты. Своими поступками, своими действиями. Вы своими действиями просто в заблуждение ввели женщин. Просто завели в заблуждение женщин своими поступками. У них к нам доверие все меньше и меньше. И вот эти вот обидные слова появляются в прессе, в газетах и в интернете. Статусы всякие там, анекдоты про мужиков появляются. Ну правильно, если он всю жизнь бухает, если он деньги не зарабатывает, если он сидит смотрит «Дом-2» или еще что-либо то на такого надеяться нельзя. Но нельзя равнять всех по одному. В моем понимании, да, что есть мужчины, которым женщина может доверять полностью, но нужно уметь э, обязанности распределять. Что это значит? Это значит, что мужчина действительно действует, например, она сидит с ребенком, и она спокойно не переживает, потому что она знает, что ее мужчина идет для ребенка и для нее, создает что? Во-первых, будущее. Во-вторых, если что-то произойдет запас. Запас недвижимости, запас финансов, запас счетов в банке, запас бизнеса. Понимаете о чем? Запас знаний для ребенка, запас будущего. То есть, есть мужчины, на которых можно положиться. Есть. Есть мужчины, которым можно доверять. И есть женщины, и есть прекрасные девушки, которым также можно доверять. Просто нужно жить по законам. Вот. И вот этот тренинг, он заставит подумать всех нас. Чего хочет женщина? Либо мужчина сидит дома у юбки, либо он трудится. Но еще два дня назад мне пришла другая мысль, тоже про мужчин и женщин. А мужчина, если вы хотите действительно быть королевой, если вы действительно хотите быть королевой, принцессой, если вы хотите действительно замок, если вы действительно хотите кареты, если вы действительно жить хотите по-настоящему, но ну, нужно понять одно, что мужчину нужно вдохновлять, воодушевлять, и все-таки у мужчины должно быть какое-то свое мнение. Почему сейчас объясняю? Иногда мужчина говорит, вот я увидел новый бизнес, я хочу его начать делать. А женщина говорит, ты что, дурак, что ли? Какой тебе бизнес? Он такой, вот точно, что я дурак, какой бизнес? И он себя начинает считать дураком. То есть иногда против природы, о, против природы ряд женщин, своих мужиков, мужчин, знаете, искусственно делают бабы что это значит? То есть, иногда женщины нравится мнение мужика, как бы, знаете, вот так подогнуть, подогнуть. И один раз его подогнуло, второй раз подогнуло, третий раз его подогнуло. И потом он уже не хочет ничего делать. Он не хочет нового бизнеса, он не хочет новой работы, он не хочет карьеры. Потому что тогда, когда он хотел, вот у мужчины есть такая фаза. Женщина сильнее, чем мужчина. Но мужчина собирается очень долго. И когда он собрался и говорит, вот я хочу бизнес, а она ему говорит, да не, это для лохов. Да не, это не для тебя. Да не, иди гайки крути. То у него, понимаете, и так старт очень долгий был. И тут ему этот старт приглушили, потом появляется у него сомнение в жизни, и он становится, знаете, сначала у него пропадает свое мнение, он совершенно не хочет достигать цели в жизни, и женщинам сначала это нравится. Вот самое, что интересное, женщины начинают ловить себя на мысли, что это же классное состояние, когда мужик дома все делает так, как ты говоришь. То есть получается, вроде как мужик рядом, мужик под юбкой, мужик все делает то, что надо делать, и э, женщине начинает это нравиться, а потом мужчина деградирует и становится бабой. Потом мужчина становится бабой. Просто бабой. И потом эти же женщины от этой бабы бегут. Потому что природа устроена таким образом, что женщина с бабой в одном доме не уживется. Природа сделана таким образом, что женщина с бабой не уживется. Вот это мы должны понять. Но это вот так мне пару, знаете, зарисовок пришло в голову тут на днях. И я считаю, что если мы бизнес строим, ребята, да, то женщины, если вы хотите быть королевами, то не делайте из своего мужика бабу. Потому что потом сами убежите от этого мужика. Вот. Лучше дайте ему возможность, дайте ему возможность почувствовать себя королем, дайте ему воздуха чистого, да пусть он идет. Пусть он лучше лоб сломает, но сделать... Сделать, попробует. Понимаете, чем... Вообще ничего делать не будет. Ну вот так. То есть лучше пусть он что-то сделает. Пусть он сделает неправильно, но пусть он сделает. Тогда он станет мужчиной. Мужчина через серию неудач. Вот так. Не старайтесь все за него делать. Не старайтесь мыслить за него всю жизнь. То есть вы должны... Жить вот в таком качестве, вы должны быть уверены в нем. Поэтому дайте ему силу воли, дайте ему стержень мужчины. Вот тогда он достигнет гораздо больше в жизни. Ну и если уж мы поговорили о мужчинах и о женщинах, да, то я считаю, что вы, мужчины, тоже женщин -то сильно не давите. То есть вы давайте им тоже возможность развиваться возможность также достигать результатов то есть я считаю что но ну, если она хочет но ну, дай ты ей возможность один раз ошибется больше не захочет а ты в это время сделаешь она потом поймет что она не охотница то есть она потом поймет что она не охотница женщина не может быть охотницей то есть так устроена природа что мужчина охотник и он должен добывать в семью Замки, корабли, путешествия. А она должна вдохновлять его и детей подымать, Давать очаг детям и мужчинам силу. Вот. Поэтому вы дайте им возможность сделать также ряд ошибок, а вы станете мужчиной. Тогда они увидят вашу спину и за вашей спиной спрячутся. А если ваша спина, как вот этот пальчик, так зачем им такая спина, за которой не спрячешься? Ну как спрятаться, как спрятаться за пальчиком? Вот. Но другой момент, что сегодня есть женщины и девушки, которые, к сожалению, одни. Ну то есть они одни, у них нет мужчины, у них нет, нет опоры. Понимаете? У них нет опоры. То вы должны, девчонки, понять. Вам ждать некого. Вам ждать некого. То вам надо действовать и не ждать их. То есть вам надо действовать и не ждать их, понимаете? Потому что если вы сейчас одна, то у вас, понимаете, есть дети или будут дети. Но ваша задача сегодня, ну мать природа говорит о том, что вы мать. И ваша задача действовать. Поэтому вам совершенно некогда делать бизнес медленно. Совершенно. Вот так. Ну а теперь приступим к десерту. Десерт, он в слайдах. И это очень глубокий тренинг в десерте. Вы готовы? То есть вы готовы, вам перерыва не надо. То есть ваш разум готов понять вот то, что сейчас мы начнем. То есть вам не надо перерыв там, три минуты, чтобы воздуха. То есть нормально справитесь. Потому что то, что сейчас пойдет, это вообще невероятно. Просто невероятно. Ну окей, пойдем дальше. Значит, переходим на слайды. Переходим на слайды и начинаем с вами работать. Я тут сейчас, значит, допинг допинг приму натуральный. Кто не знает, вот это вообще эликсир жизни. 15-30 лет жизни, представляете, ребята. Кто не знает, вот то, что я держу в руках, поставьте цифру 5. У меня сейчас в руках 15-30 лет жизни эликсир молодости то есть э, предотвращает процесс старения изнутри э, активирует мозг активирует разум а мозг это главный координирующий орган который координирует движение мысли чувства то есть вы будете способны на успехе гораздо лучше вот я беру капсулу и запиваю стаканом воды Ну все. То есть теперь капсула попадает, пищеварительный тракт растворяется, идет питание в мозг, мозг активируется и все гораздо проще будет. Понимаете? Теперь идем далее. Вопросы никакие не задавайте. Идем далее. Переходим к слайдам.